Сегодня будем говорить о том, как инвестировать в криптовалюту, как инвестировать в займы, то есть совершенно разный набор инструментов, их объединяет одно, то что вы их можете купить через интернет а вы их можете продать через интернет. Прежде чем мы перейдем непосредственно к инструментам, тренинг называется инвестиционный портфель и необходимо разобраться, как он вообще формируется. Это нужно сделать для того, чтобы в какой-то момент вы не остались без денег. То есть у новичков очень часто наблюдается одно и то же поведение. Во-первых, практически все новички при начале инвестирования теряют деньги. Почему? Потому что они видят какой-то конкретный инструмент, инвестируют в него. Если получилось хорошо если не получилось, но чаще всего не получается, то есть деньги теряются. Что происходит дальше? Инструмент сработал, он начинает еще туда закачивать деньги, он опять сработал, он еще закачивает, еще закачивает, собирает друзей, использует кредитное плечо и в какой-то момент срабатывает иск. То есть чтобы таких моментов не возникало, мы как раз будем работать с тем, что называется инвестиционный портфель. То есть инвестиционный портфель нужен для того, чтобы вы в срок пришли к своей финансовой цели. То есть в территории инвестирования мы ставим цель помочь тысяче инвесторам создать пассивный доход 1 миллион рублей. То есть кто в принципе эту цель разделяет, для кого эта цель комфортна. А кто считает, что мало? Ну окей, на самом деле… Мы прикидывали то, что 1 миллион рублей в месяц пассивного дохода можно жить практически в любой стране мира, перемещаться частными самолетами, делать очень много интересных вещей. Поэтому для того, чтобы эта цель стала не некой абстрактной историей, а чтобы вы конкретно смогли примерить ее на себя, ее нужно разбить на части. То есть задача первого блока нашего сегодняшнего – разобраться, как будет выглядеть ваш портфель на старте. То есть, если вы только начинаете делать первые шаги, если вы активный инвестор. Вот кому ближе активная позиция для того, чтобы на старте поучаствовать в инвестициях, там, все контролировать, если это доходный автомобиль, может быть, сдавать самостоятельно. Там, ну, вот так, спорно, да, уже, то есть, доходный автомобиль нет, но квартиру, в принципе, в долгую могу, да? То есть, и на самом деле… Если вы готовы вкладываться на старте личным временем, это одна из самых лучших точек роста. То есть вы получаете опыт, вы масштабируете, вы растете очень быстро. Во второй части, ну, на самом деле здесь сначала мне казалось, то, что дело именно когда вы начали инвестировать. То есть у вас небольшой капитал, вы начинаете инвестировать большое количество времени. Но здесь еще влияет возраст. То есть точно ответить на вопрос, для каждого человека какой набор инструментов вам подойдет, невозможно. Потому что кому-то 65 лет, у него есть 1 миллион рублей, и он говорит, как мне создать пассивный доход. То есть, естественно, доходный сайт ему советовать нельзя. ну просто Потому что единственный способ, который более-менее можно в этой ситуации рассматривать, но опять же, естественно, он не единственный. Кто-то скажет, купите облигации, получайте 80 тысяч рублей в месяц, это будет ваша хорошая отбавка к пенсии. Кто-то скажет, возьмите квартиру с кредитным плечом, в одной квартире живите, там разделите, в одной живите, другие две сдавайте, вот вам будет еще дополнительный доход. То есть, Чем позже вы начинаете инвестировать, скажем так, чем короче срок инвестирования, тем труднее добиться цели 1 миллион рублей в месяц, ну, к примеру, если это цель. Прежде чем мы продолжим просмотр дальше, хочу несколько слов сказать про Инстаграм. Это та точка коммуникации, в которой вы также можете задавать вопросы в директе. Плюс в ленте я показываю конкретный инструмент, а также делюсь своими мыслями в инвестировании. Причем я не пытаюсь это делать в какой-то образовательно теоретической форме, я показываю то, что происходит у меня, я показываю это в сторис, я показываю в ленте, показываю некие инсайты, поэтому если вы инвестирование, если хотите знать, куда я инвестирую, хотите сами инвестировать, у нас периодически появляются совместные возможности, поэтому рекомендую поставить это видео на паузу, подписаться на инстаграм, ссылка, как обычно, в описании видео, она будет здесь на экране в виде QR-кода, в виде просто имени пользователя в инсте, сделайте и продолжайте просмотр. Еще, это... Это, скажем так, срок – это ключевая история. Он гораздо важнее, чем, например, количество денег, которое вы инвестируете. То есть это на самом деле удивительно. О, ну вот один из примеров. Если ты инвестируешь фонд в фондовый рынок, допустим, 100 тысяч рублей и инвестируешь 500 тысяч рублей, как вы думаете… Сколько лет будет разница в, в том, чтобы потом из накопленного капитала создать пассивный доход 1 миллион рублей в месяц? Да, ну, по 100 тысяч в месяц. То есть миллион сразу и по 100 тысяч я вкладываю. Либо миллион сразу и вкладываю по 500. Ну, на самом деле получилось то, что о, в одном случае одинаковый капитал я накоплю за 15 лет и за 12. То есть разница не очень большая. Разница всего в 3 года. Ну, когда ты думаешь, что 100 тысяч, в принципе, инвестировать, окей, okay, 500 тысяч рублей в месяц инвестировать, это нужно, ну, получается, нужно иметь очень неплохой доход, согласны? Отсюда очень простой вывод, то что горизонт инвестирования, вот этот срок, он на самом деле наиболее важная часть нашего инвестиционного портфеля. Поэтому если на первом этапе вы сможете себе ответить, а когда вы, в принципе, ну, то есть сколько лет вы готовы ждать до того момента, как вы начнете пользоваться капиталом, вот у кого это срок 5 лет, ну, то есть больше 5 лет вообще не готов. Окей, у кого 10. Ну, то есть у вас на самом деле очень гораздо больше шансов создать капитал. Ну, смотрите, на самом деле мы сегодня будем разбирать инструменты, которые дают за 5 лет, которые дают за 10 лет. Это были инструменты, которые мы разбирали вчера. Да? То есть все, что касается недвижимости, это инструменты там, ну, длинные, 10-летние. И есть обычные классические инструменты, это там, в том числе инвестиции в займы, еще куда-то. То есть сегодня мы научимся ну, как раз просчитывать. Так, первое, с чего мы начнем, это посмотрим, то есть у нас есть три цифры, это финансовая безопасность, финансовая свобода и финансовая независимость. Запишите себе эти термины в блокнотике и попробуйте для себя определить, сколько вам нужно для того, чтобы чувствовать себя в безопасности ежемесячно, то есть вот эта колонка – это денег в месяц, сколько нужно финансовой свободы, то есть это… Все то, ну, скажем так, что позволяет вам себя чувствовать финансово свободно, наверное, да, как это назвать. И финансовая независимость это, это когда к финансовой свободе у вас добавляются различные предметы роскоши. Ну, то есть это перемещение частным самолетом, какой-то дорогой автомобиль, еще какие-то вещи. То есть в базовом случае финансовая безопасность. Кто считает, что в принципе 150 тысяч рублей для финансовой безопасности достаточно. Ну понятно, в Москве, наверное, чуть побольше будет, да? Ну почему-то москвичи руку не понимают, не поднимают, а из Норвегии люди руку поднимают, хотя, ну то есть просто потому что, хотя там уровень жизни то подороже будет, я просто как-то это пытаюсь uh, срастить для себя эти вещи хорошо но ну, для себя я записал примерно там 150 500 и 1 миллион рублей в месяц